С вами маг и чародей Антон Чалей И сегодня я покажу топ 5 упоротых игр со свинкой Пеппой Как говорится, программисты над детскими играми сильно не заморачиваются И большинство из них получается ну очень странные Первая игра свинка Пеппа прыгает в воду мы видим очень большого свина, который, видимо, собрался прыгать в воду. И мы ему поможем. Так, давай, давайте разгонимся и сделаем максимум поворотов, чтобы прыжок был действительно просто очешуительный. Самое интересное, что прыгать тут можно по-разному. И независимо от того, как ты прыгнешь, всегда твои родные, свинка Пеппа и мама этого большого свина, всегда будут почему-то плакать. Почему? Я не знаю, им, им просто стыдно, наверное. Переходим к следующей игре. Игра "Уход за свинкой Пепой". Свинка Пеппа уже до начала игры очень недовольна. Посмотрите на ее лицо. Вспомните топ-5 упоротых игр с Машей и Медведей, и там был такой зайчик. И непонятно вообще, вот заяц был очень сильно раненый, и вот эта вот свинка, где она вообще шастала, почему она <смех> гоя, не в платье? <смех> <смех> почему у нее такие дикие раны? Я не знаю, это ножевые ранения, что ли? <смех> Как вообще разработчики допускают, чтобы в это играли дети? Так давай, давайте на вытираем ее прям максимально и помоем, помоем все-таки эту свинью. Ладно, давайте перейдем к следующей игре. Игра номер три. А называется эта игра травма беременной. Тут у нее какой-то шприц. С другой стороны еще какая-то ерунда. Бедная, бедная свинья, она такая смотрит, о боже. Так, прослушаем ее сердцебиение. Свинка, с тобой, с тобой будет все отлично. Ой, блин, ну свинка, ну зачем надо было так раниться? Это какой-то полный капец. Ладно, перейдем к следующей игре. Игра называется «Свинка-операция». Уже с первых минут творится что-то страшное. У Синки на голове какая-то большая хрень, и внутри у нее подкова. Мы набрали кровь. О, нифига себе, у нее температура градусов под 40, что ли. Так, а вот это вот, что это? Это уменьшитель мозгов, что ли? Или или Я просто не понимаю. Какой-то чувак просит у нас помощи. Так, мы должны ему дать пинцет. Зеленый пинцет. Они очень прям отличаются, да, по своим свойствам. Так, синий антибиотик. Интересно, вот он мне инструменты обратно не отдает. Он <соцентричный пинцет> с подковой вместе всовывает, что ли, <соцентричный пинцет> внутрь свинки Пеппер. Она такая спокойная, видите, ей просто взяли уменьшили мозги. Все отлично. Она, наверное, даже более не чувствует. Переходим к следующей игре. Свинка Пеппа у дантиста. <плес> Вы видите? Свинка Пеппа она не просто где-то шастается по каким-то кустам, ждет подковы со своей мамой. А она еще не чистит зубы. Это вообще что такое? Чего она опять нажралась? А это представьте, это такой рычаг, ты за него дергаешь и тебе рандомный какой-то инструмент дается. Представьте, наверное, у каждого стоматолога именно все так происходит. Попробуем ее вылечить. Давай какой-нибудь рандомный инструмент. Просто идеально. Отлично. Все, свинка П подовольна. О, <laughs> а это что за игра? Что у нее? У нее лысая голова, лысая голова и какой-то здоровенный прыщ. Из той же серии упоротых игр. Свинка <свенка> Пепа еще та штучка, которая может со своей мамой прошариться по всяким кустам, поесть подковы и потом лечиться от всего этого, делать операции. <свенка> Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд сверху. Это геймлог, это игры снизу, это Magic лог, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, и пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк Написайте внизу какой-нибудь комментарий Самые интересные из них попадает сюда Всем пока!